Всем привет! В эфире Универ а в студии я, Камиль Гемоздинов. Наша команда подготовила для вас самые важные новости. Итак, смотри сегодня. ВОЗ признала коронавирус угрозой мирового значения. В КФУ прошел экофорум для школьников. Любители и профессионалы КФУ поиграли в русский бильярд. ВОЗ признала коронавирус угрозой мирового значения. Заболеваемость достигла почти 10 тысяч человек, 213 погибло. Для сравнения, за весь период эпидемии атипичной пневмонии 2002-2003 годов заразилось менее половиной тысяч человек в 30 странах. Коронавирус из Китая проник уже в 20 стран на разных континентах. Как предостеречь себя от вируса, вы узнаете от главного врача университетской клиники КФУ в нашем сюжете.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 Вот, особенно важен это витамин С. Авиакомпании стран Грузии, Казахстана и Украины также ограничивают авиасообщение с Китаем. Лилия Баталова, Виолетта Басова, Универ -Ньюс. Разгоревшийся в Китае коронавирус коснулся и студентов Казанского федерального университета. Так, к примеру, каникулы для китайских студентов в России продлили до марта. В Казанском федеральном университете обучается большое количество граждан Китайской Народной Республики. Многие из них на зимние каникулы уехали на родину в Китай, где разгорелся опасный вирус, именуемый коронавирусом. В Казанском университете обучается более 1200 граждан Китайской Народной Республики, точнее даже 1233 по состоянию на сегодняшнее утро. Это студенты 800 с лишним человек, почти 300 слушателей подфака, 90 стажеров. И 30 примерно аспирантов. На родину уехали на каникул на новогодние праздники 269 человек. Основной поток обучающихся ожидается с 1 по 10 февраля. Однако их возвращение будет зависеть от тех карантинных мер, которые будут предприняты в Китае.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 Также Министерство науки и высшего образования России запустило горячую линию для российских студентов, которые сейчас находятся в Китае. В случае необходимости они могут обратиться по телефону или адресу электронной почты, указанной на сайте Министерства. Лилия Талипова, Ленардо Влетьяров, Универньюс. В Казанском федеральном университете прошел 20-й экологический форум школьников «Зеланд». Смотрим сюжет. 31 января в Институте управления экономики и финансов Казанского федерального университета состоялся 20-й открытый городской эколого-биологический форум школьников «Зелан». В этом году он посвящен изучению и охране их теофаун. Форум проходит при поддержке Казанского федерального университета. Организаторами выступают Управление образования исполкома Казани, городской детский эколого-биологический центр, Центральное территориальное управление Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана, детская школа искусств имени Балакирева. Участниками мероприятия стали учащиеся школ Казани с 8 по 1 класс. Ребята выступали конкретно со своими результатами, то есть они выступали с материалами, которые они сами через свои руки, ноги и головы пропустили, и это очень отрадно. Мы надеемся, что э, так, подобные доклады, подобные выступления будут нас сопровождать и в дальнейшем. Участвую в этом форуме уже четвертый год, мне очень нравится, и только в этом году получила занять первое место, так что замечания учитываются, уровень растет. И очень нравится то, что проводится именно в университете, при КФУ можно больше приобщиться к университету. Форум предполагает не только очное участие с научными работами и творческими номерами, но и заочное, по двум направлениям – просветительскому и художественному. Лучшие работы в последнем представляются на выставке в университете. Камиль Гемоздинов, Виолетта Басова, Универньюз. В России озвучили предложение ввести на законодательном уровне понятие педагогической тайны. Подробности смотрите в следующем сюжете. На правительственном координационном совете по проведению десятилетия детства в России озвучили предложение запретить учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей и ввести на законодательном уровне понятие «педагогическая тайна» по аналогии с «врачебной тайной». Эксперты считают, что ограничение поможет педагогам узнать об особенностях ученика и работать с ним в соответствии с этим, а также в экстренной ситуации оказать ему помощь. Кроме того, педагогическая тайна даст возможность защитить детей с особенностями развития от насмешек в школе. Последствия от огласки. В школе имеет место оценка психического здоровья в классе, и накладчики начинают себя оценивать как индивиды, а не как личности. У кого какие лучше данные, то это уже большая проблема, этическая проблема. Это могут быть психотравмы, это могут быть такие психические, душевные конфликты, которые будут мешать развиваться, учиться, достигать чего-либо в образовательном процессе. Это может тормозить развитие. Данную инициативу многие восприняли положительно, но даже у нее нашлись некоторые недостатки. Вопрос о поправках в законодательстве будет выставлен на дискуссии на различных площадках, а после чего будет определена мера наказания за разглашение педагогической тайны. Эльвира Зорина, Универньюс. Любители и профессионалы русского бильярда КФУ встретились 30 января на соревнованиях по бильярду в рамках «Спартакиады здоровья». Как проходил турнир, сколько человек приняли участие, а также почему именно русский бильярд – в сюжете Льва Диденко. 30 января в ТРК «Тандем» состоялась ежегодная спартакиада по бильярду. В этом году соревнования по русскому бильярду проводятся в рамках спартакиады здоровья. По традиции, участие в них принимают преподаватели и сотрудники Казанского федерального университета. По словам организаторов, первый турнир был проведен в 2012 году, после чего соревнования сразу обрели популярность. Теперь количество желающих принять в них участие с каждым годом становится все больше. В этом году в соревнованиях приняло участие 32 человека из 16 команд. Данный вид спорта является довольно-таки доступным, и э, стоит отметить, что именно в этом спорте у нас э, участвуют именно самые возрастные участники, работники нашего университета. Участники спартакиады играют в русский бильярд, проходящий по стандартным правилам. За одним столом встречаются участники двух команд, два на два человека из каждой. Игра длится 20 минут. Побеждает команда, первая, закатившая 8 шаров в лузу или лидирующая по истечению времени. Большинство преподавателей любят более русский бильярд, чем американский. Это, наверное, в России, в России лучше играть в русский бильярд. Различные правила. И стол на русском бильярде больше, чем на американском, шары больше. А лузы на русском бильярде намного меньше, чем в американском. И это усложняет игру. Тем самым становится интереснее играть. Победителям и призерам соревнований будут вручены призы, среди которых кубки, медали и грамоты. А команде, занявшей первое место, выпадет честь представлять КФУ на городских соревнованиях среди других вузов нашего города. Лев Диденко, Фарид Захит Аглы, Универ Ньюс. На этом у меня все. Не забывайте смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч!